В 19 лет я потерял ногу. Тогда я встречался с девушкой, у нас была любовь, неожиданно уехала за границу, сказала, чтобы заработать денег для нас. Я хотел верить в это, но понимал, что она врет. В один момент я сказал ей, что хочу бросить ее, ей же лучше. Где-то через месяц сижу дома, звонок в дверь. Я взял костыли, открыл дверь, а там она. Не успел ничего сказать, как получил пощечину, я не удержался и упал. Она села рядом, обняла и сказала, «Идиот, я не сбежала от тебя. Завтра мы идем в клинику, будем примерять тебе протез. Я поехала, чтобы заработать денег для тебя». Ты снова сможешь ходить нормально, понимаешь? В этот момент у меня в горле стоял ком, я не мог сказать ни слова. Я прижал ее к себе покрепче, и просто заплакал, слезы катились ручьем, и я был счастлив.